Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем знакомиться с игрушками от предприятия Полессия. И сегодня мы расскажем вам про игровой центр «Пазл Гриб», который обязательно понравится и детям, и родителям. Вот и наш игровой центр. Игрушка сделана в виде гриба-домика с открывающейся дверцей. На шляпке гриба книжка-бабочка с разноцветными страничками-крылышками. Три отверстия по типу пазла заставляют малыша задуматься, чтобы каждый предмет занял свое место, при этом развивая мелкую моторику рук, воображение и умение совершать пространственное перемещение. Все фигурки яркие и красочные. Это цветочка, солнышко, елочки способствуют знакомству ребенка с цветами и формами. На шляпке гриба смешной червячок, который ярко светится и сдает звуки что подарит вашему малышу море положительных эмоций. Родители могут быть абсолютно спокойны за игровой процесс и здоровье своих малышей. Игрушка изготовлена из высококачественных материалов, все детали имеют округлые формы, что позволяет быть полностью безопасной. Игровой центр Puzzle Grip станет отличным подарком для детей в возрасте откуда до 3 лет. Увидимся в следующем выпуске. Не забывайте, счастливые дети, довольные родители!